Всем привет, на связи FSR и сегодня мы сыгранем игрушечку Бреднот и кораблик, которым мы будем управлять. Это будет Дувар, он находится у нас в Юпитер Армс. Очень-очень маленький кораблик. Дувар это оригинальный сверхбыстрый корвет. Легкий разведывательный корабль, дающий флоту решающие преимущества на поле боя. Разработан для точечных ударов в ситуациях, требующих скорости и маневренности на поле боя. Он одним из первых используется в операциях, требующих передового присутствия и проекции силы. Ну что ж, давайте зайдем посмотрим, что у нас будет стоять сегодня из техники на борту. А это будут лучевые турели второго уровня, усилитель тяги второго уровня, тяжелая торпеда второго уровня. Противоракетный импульс второго уровня и форсажная камера второго уровня. Давайте посмотрим, что нам дадут эти, по сути, улучшения стандартного оружия. Естественно, мы возьмем здесь любой и играть. И у нас карта Амирани. Командный смертельный бой. Нужно набрать 100 очков. За каждого убитого врага мы будем получать по 4 очка. Итак, ускорение. пол, и мы полетели. Сразу же давайте посмотрим, что из себя представляет усилитель тяги второго уровня. Но это, я думаю, штука стоит затормозить. И... Воу, вот эта скорость она быстрее у нас чем обычная такая вот прикольно хорошее ускорение у этой машинки так я надеюсь меня не видят там ребята форсажная камера опа что это я врезался блин очень аккуратно нужно этим на этом кораблике летать он Норовить так и так врезаться во все. Так, ну и тут у нас уже нас могут спокойно подбивать, но ребята ничего не видят. Аккуратненько летим. У нас еще есть торпеды и противоракетный импульс. Две штучки, которые мы попробуем заюзать и посмотреть, как они будут работать. Так. По кому мы будем стрелять вот вопрос сейчас какой у нас о я вижу по кому опа опа опа опа передислоцируемся вот по нам уже стреляют все мы добили этого парня тут же у нас еще вторая возможность но нам надо валить Ой, забили меня. Какая-то м... мелкая какаха. Это, походу, была. Эх, выстрелил врага, и тут мелочь прилетела к нам. Короче, вы поняли, кого нужно убивать. Это очень уязвимо для нас. Правильно, кемперы и хиллеры, ремонтники, конечно же. Очень легкая для нас добыча. Ну, а вот э, жирные ребята, это вообще не то. Они очень мощно нас могут сблизи обстреливать. Да блин, вот тяж, тяжко им вот летать вот так вот. Вот, надеюсь, вы поняли мой посыл. Аккуратненько летим. Так, там уже ребята, я смотрю... Что, восстановились что Нет, что-то вниз тащит так еще у нас форсажная штука она вот не очень такая долгая но достаточно эффектная если по нам какая-нибудь дичь прилетит жесткочная будем валить конечно же вот этого Привет, папочка, пришел. Противоракетная хрень. Давай, давай, давай, братан, панку улетай. Да что к тебе, давай, ускоряйся. Что творится с нами, а? Пошел отсюда, блин. А ну, пишусь, а? Так, мы дымимся, но мы валим отсюда. Так, потихоньку восстанавливаемся. Лично возвращайтесь на поле боя, окей okay, кэп, сейчас мы подвосстановимся немножко и тогда точно вернемся, так, пока ждем, как раз у нас сейчас все это дело восстановится, ой братан, я вижу тебя, Ты не представляешь что сейчас будет да что такой толстый, а? Кажется я не по тем начал стрелять, И в связи с этим конечно же сейчас пострадаю! Hard, давай, давай брат беги! Ай, забрали. Забрали меня. Не спасло меня. Слишком их тут много было. И все по мне решили прям пострелять. Не свезло. Так, а тем временем враг выдвигается вперед по очочкам у нас. Давайте-ка исправим ситуацию. Зайдем к нему с пенсии. И покажем свою мощь. Ускоряемся за счет движков наших супер-пупер мощных. Ребята, бегите, вы что творите? О, мы немножко пытаемся выровнять, я смотрю. Да что ж ты такой этот цыплючий-то? Единственный минус у этого поросенка то, что он цепляется. Обращайте на это внимание. Чуть по нам уже вылетели? Пока. Неплохо я их так ликвидировал. Так, там вот мелкие, я смотрю, есть. Сейчас мы обождем немножко. Это восстановится у нас скорость и. Да мы полетим вперед. Туда уж бомбанули наши ребята. Captain, to... uh -huh. а это гадство, забрали, забрали меня. Не дали. Опять это мелочь. Мелки мне не дает ничего сделать. Как он шустро подлетает ко мне. Ах ты ж, паразита, кусок. Так, ну что, давайте попробуем с другой стороны зайти. Там мы уже все пробовали. А здесь не пробовали. Еще мелкие их летают, что ли? Вроде нет. Так. Сейчас попробуем забрать их, ребят. To так... Инженер нам что-то... Писует... Так... Аккуратненько, аккуратненько... Отлично! Вылетаем отсюда! Уху. Что это было, я не знаю, но я пока живой. Ай-яй-яй, забрали, забрали. Опять эта мелочь пузатая. Что ж он меня вечно то забирает. Так, давайте восстанавливаемся. У нас тут еще один есть мелкий. Я не знаю, что он делает, но... О, бомбанули наших двоих ребят, и у нас пораженец. что ж, давайте глянем, как мы себя сегодня показали. Показали мы себя плохо. Очень плохо, потому что враг вообще жестко-жестко занял все три места. Но офицерк у нас в тройке лидеров. Если вам понравился этот видосик, то проставляйте лайкусики. Конечно же подписывайтесь на каналчик. Пишите в комментариях, как вам такой кораблик. Ну и жмите колокольчики. Всем спасибо за внимание. С вами был Офисерк. И всем пока. Пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.